В ректоре как раз 10 открытых дюбелей. Куда вы с помощью Сани Невского вкрутите наших парней? Вот так вот, вот так, вот, вот так вот. Но это уже перебор. Я благодарю вас за внимание.